Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем украшать тортик, тортик для мальчика. Ему 6 лет Егорке, и нам нужно сначала нарисовать с вами велосипед. Мне заказали велосипед. Вот, я сделала, нарисовала через компьютер, через экран. Обвела все и буду. Вот на файлик буду рисовать теперь. Сейчас я возьму глазурь, я уже ее растопила. И будем рисовать я думаю сразу вам покажу вот глазурь шоколадная я возьму вот тут вот у меня видите да вот такой вот кулек я его обрежу вот тут вот, где-то наполовину чтобы удобнее было и получится маленький такой мешочек вот корнетик такой вот и я сейчас сюда шоколад Перелью вот так вот и будем рисовать велосипед. Потом он застынет и будем на тортик переносить. Я еще и цифру хочу тоже сделать. Вот это с белой кладури будем делать. Я вам тоже покажу. Вы меня просили. Будем делать с вами. Вот так вот. И обрезаю здесь кончик корнетика. Небольшой, вот так обрезала и приступаем. Ближе, чтобы видно было, вот. и будем рисовать вот наш велик. Вот так вот делаем. Сейчас вот это обрежу, потому что мешает это мешочка. Так. Это будет все у нас том белым покрываться. Потому что попросили Родители купили мальчику белый велосипед. Будем белым окрашивать потом. Руль. Это у нас будет пускай черный. Сиденье будет черный. У ну, шоколад вот. вот. это будет у нас все потом белым. Кремом. Сипец спортивный. Сколько всего разного идет? Тоже темненький будет. Редактор Господи, сколько всего тут? Попробую понять, что тут, до чего идет, и проводки должны быть какие-то. Сейчас я растоплю белую глазурь, будем цифры еще делать. Вот. А спицы вот я буду потом белым кремом проведу, что спицы, чтобы выделить. Вот так вот вводим. шоколадом здесь вот колеса вот так сделаю закрашу шоколад застывает быстро нужно быстро работать с ней с этой лазурью что ничего потом не сделаешь. Вот так вот колеса сделали, нарисовали все. Вот, вот так. Ну, вроде бы... Все, вот уже она застывает хорошо. Вот руль у нас уже вот застыл пока рисовала до конца вот как раз это глазури у меня что я растопила и хватило вот все. так и сейчас я выключу пока камеру вот мы включу и будем цифры делать с вами. все то вот эти проводки я потом кремом сделаю. Вот такой велосипед. Но это только шоколадом. Я же потом перенесу на тортик и потом буду тут белым вот разукрашивать раму эту всю. Спицы сделаю белым. Так, ну вот так. Вот. Так, девочки, вот я остопила белую глазурь. И сейчас я опять же вот мешочек маленький такой карметик сделала. Вот тоже как в черном и наливаю сейчас вот сюда, белый, будем цифры рисовать, сейчас я вам покажу, я уже показывала их, сейчас еще раз покажу, вот такие цифры у меня есть и будем рисовать с вами, мне цифру 80 надо рисовать вот так вот ввожу сначала цифру 80 И я ставлю вот две зубочистки сразу, вот, пока не застыл шоколад, вот так вот, на низ. Вот так вот поставила, видно, И где зубочистка, сама еще раз шоколадом здесь пройтись, вот так зафиксировать ее. Вот. Я беру вот у меня вот такие посыпочки есть, я вам показывала уже, посылочка когда приходила, и сразу пока не застыла, вот так вот цифру 8 и нолик посыпаю таким цветом для женщины Цифры. лишнее уберется Делали. и сейчас еще цифру 6 надо сейчас попробую, не застыл еще шоколад цифру 6 на детский тортик Вот так вот. Я хочу цифру 6. Вот такая у меня вот посыпочка есть. Золотая. Как сахар. Золотую покрасили. Кандурину. Можно было сделать саму такую. Буду сама теперь делать. У меня есть кандурин золотой. Если вот нужно будет, сделаю. Цифру 6 посыпаем, Все посыпали. Я беру еще одну зуб на тут. Не надо зубочистка, я буду так ложить. Вот так вот получается. У нас с вами так что? Ничего сложного здесь нету. Здесь я сразу поправляю, пока еще не застыло так, чтобы видно было хорошо, эти дырочки цифры 8. Вот так вот. И все, цифры мы с вами сделали. Вот так я и делаю, шоколадом обвела, И все. Все, оно застынет быстро, можно даже в холодильник не вставить. Вот у меня велосипед уже тут вот, он застыл без холодильника. Вот. все. Это вот такая вот глазурь, что я вам показывала, вот такой вот. Это белая глазурь. Где я такой выписывала? У меня есть под видео, где я посылочки разбирала, вам показывала. Там ссылочка на этот магазин. Смотрите, заходите, кому интересно. Можете выписать себе тоже. Так что вот так. Так, ну что, мои хорошие, я уже выровняла тортик. Так, значит, сначала я вам расскажу, что тут за торт. У нас это пьяная вишня. Вот я уже говорила вам для мальчика на 6 год. Егорки. Значит, здесь у меня. Я делала корж на 9 яиц, делала бисквит шоколадный, но 9 яиц, 9 ложек сахара, 1,5 стакана муки здесь, 3 ложки крахмала, 2 ложки какао и разрыхлитель. Вот. Высотой он у меня получился 7 сантиметров, один только вот бисквит. Вот Начинка здесь у меня вишня, вишня у меня здесь 500 грамм, 2 ложки сахара. И 4 ложки сиропа шоколадного. Хотя здесь нужно, чтобы коньяк же да, был, это пьяная вишня. Но это для ребенка тортик. И мама попросила коньяк заменить чем-то другим. Я ей посоветовала шоколадным сиропом. Оно с вишней будет вкусно. Для взрослых я делаю с коньяком, замачиваю коньяк. Вишню в коньяке на сутки, вот на ночь. вот. И, и еще здесь вот еще масло, 380 грамм. Вот так вот. И я его на ночь сложила. Он у меня хорошо застыл. Все. И сегодня мы будем украшать с вами. Вот. все вам сказала. Но я потом под видео вам напишу всю рецептуру, эту всю, что как я делала. Так что начинаем. Вот же, вы видели велосипед, да, мы сделали. И я сейчас попробую уже так поставлю, чтобы не перекидать его. Получится или нет, слайдика сейчас сниму, сейчас как полывается. На да ней ничего. Так, я руками переношу и ставлю Ой, велосипед. Вот так вот. Вот так. Поставила. Поставила. Что ж я наделала? Я ж хотела, что еще надо было вот так его. Ну, пускай будет так. Я цифру 6 здесь. Одну цифру здесь только поставлю. Цифру 6. Вот так вот хорошо шоколад прожимаем. И все. И сейчас будем разукрашивать его белым кремом. Так, это у нас где-то было. Где-то было. Вот тут, наверное. Все, я файлик вот убираю с этим рисунком. Вот когда-то еще пригодится. Пускай будет. Я раньше распечатала на принтере, но у меня он поломался. Будем покупать другой, наверное, потому что плохо без него. Все, я сейчас беру белый и будем велосипед украшать, вот я. я уже как обычно по тарелочкам все распределила, вот. и приступаем, я немножко его промешаю, Потому что он у меня немножко постоял, пока я выравнивала тортик. Как я выравнивала тортик, я вам уже не показывала. Я вам уже там тех тортиках, на тех тортиках показывала. Если кому нужно, смотрите. Что я буду? Я Все, вот набираю ложечку. Беру насадочку номер два. Вот такая малюсенькая дырочка. Вот. И будем сейчас красить вот здесь вот белым, выдавливать. Где вот как рама, да? Вот так вот. Попросили, чтобы был белый велосипед. Купили мальчику белый велосипед. Будем сейчас так, такими точечками, как получится. Выдавливаем вот так вот. Где моя салфетка? Так, крыло здесь вот такое вот тоже. Такой делаем. Угу. Так, ну, счет вот здесь нужно, наверное, сзади это крыло тоже. еще нужно провода такие вот тут я белым так проведу как бы что то здесь колеса где беленькое сделаем Ейца еще вот. Надо же еще. Калад хорошо вот застывает глазурь в холодильник не ставила ну, такой велосипед получается. Все. Вот так вот. колеса они же должны быть темные сиденье Вот я знаю. Может, рули здесь еще вот так наверно сделала. Ручки оставлю только черные, и все, и шоколад. Вот так вот, вот, так вот и все. Так все с великом. Сейчас будем делать с вами бордюрчик. Я буду насадкой вот такой вот звездочка. Она без номера у меня такая закрученная, видите? Вот. Я хочу бордюр сделать. Делать портюрчики. Так Сюда начну вот. И на низу сделаем ракушку, этой же насадочкой. Сделаем ракушку. Бока торта я хочу шарики нарисовать там, три цвета, голубой, розовый и желтый. детский что вот так делаем прокушку вот видите тут мало места мне на подложечке по-другому никак не сделаешь. Так. Сейчас покажу, какой насадочкой будем цветочки делать. Новая насадочка, вы меня просили, когда я уже буду ее брать. Сейчас покажу. Я ей еще никогда не пользовалась. Вот только выписала выписалась недавно. Буду пробовать. Ничего не тренировалась. Ничего. Не знаю. Как получится. Получится, значит хорошо. Все. Сделали такие вот ракушечки. Так. Сделан сразу, наверное, на бока торта. Я сейчас покрашу желтый вот и розовый. Возьму красители, вот такие тут продукты. Почему шарики? Я вот надула такие вот шарики маленькие. Я тут потом обрежу и в тортике хочу поставить. Такие шарики у нас будут на тортике для мальчика. И сейчас я быстренько перемешаю. и Бока торта сейчас будем украшать таким вот образом. И желтенький. Вот видите, вот крем постоял, да? Почему я говорю перемешивать? Я уже сто раз он говорила. Еще раз покажу. Потому что, структура крема. Видите, какая немножко рыхлая. Видите, вот уже постояла. Вот нужно ее и перемешивать из-за этого. Если вы не перемешаете, значит цветочки ваши. могут Плохо вот стоять на портике, потекут и все расплывутся. Нужно каждый раз перемешивать крем. Такой вот совет. Многие девочки спрашивают, почему вот вроде делала крем так, как я вот, а все равно не получается. Я говорю, может, вы не довариваете сироп? Нужно доварить хорошо. Как надо белки нужно чтобы вот, чекре вот чтобы не перебить его тоже нужно смотреть вовремя остановить так Значит, берем еще белый сразу еще белый голубой еще нужно Сейчас я голубой краситель возьму. Минуточку не взяла. Не взяла. Ой, что-то я Ну, я голубой-то тут много будет. Так вот немножко сюда добавлю голубой краситель еще. свет получился. Так. И я набираю вот насадочки, дырочки, вот такие у меня есть. И берите насадку дырочка какая вам нужна там какую вы захотите Не обязательно прям как у меня вот какую вы захотите такую берите сейчас возьму белый крем чтобы ниточки вот на шариках сделать Положечко взяла, хватит. Все, и приступаем. Рисуем шарики. Так, сначала вот здесь сделаем. И сразу ниточки вот такие вот, притягиваем. Вот так. вот такие вот возле шарика такие, как вроде треугольнички, или как там вот, ну, завязывают шарик. Сразу ниточки. Насадочку шарик делайте такой кругленький. Ничего сложного. Так же ж, даем хорошо и все. еще здесь одни делаем шарики как раз нормально то чтобы вас сегодня пока делать только все мешала крема сколько оставалось ничего ну, и будем сейчас с вами цветочки пробовать значит так насадочку что я выписывала номер 401 вот такая вот Сейчас буду пробовать делать Беру фуксию краситель. Будем пробовать цветочки делать. Что получится? Я не знаю еще. Берем гвоздик, так. делаем основу. еще выше, наверное, сделать надо. делаем как хризантенку, только здесь насадочка другая. Вот. на низ вот так вот пускаем. что тычинки сделать здесь желтые? Вот так вот спускаемся. рядочек проходимся вот рядышком так выдавливаем Получается такой цветочек, ну, вроде ничего, вот. берем ножнички и ставим сюда вот, большая получилась, здесь одну, теперь поменьше еще сделаем, тут поставим одну, и рядышком еще, сейчас поменьше сделаем, вот как видите, на больш... вот такая насадочка на большой цветок получается, я возьму сейчас сделаю немножко поменьше, сейчас как получится. Такая вот насадочка. что-то получается немножко здесь рядочек пройдемся вот снимаем берем ножнички снимаем вот видите здесь один цветочек ставим еще один, тут наверное Егору может написать, а тут цифру 6, можно и тут поставить цветок, но надо же имя написать сказали, здесь поставлю или здесь, сейчас посмотрим, еще маленький такой небольшой, скинули, поменьше, Маленькую сделали и отсаживаем. Здесь поставлю. Чтобы по краям были маленькие цветочки такие вот. Я сразу желтые тычинки сделаю и все желтые тычинки сделаю уже сейчас промешаю крем промешаю. В мешочку немножко вот полежал и уже структура совсем не та крема нужно промешать Это вот делаем одну порцию. Так. Делаем тычинки. карнетик братья если кто не хочет тут насадочки вымазывать Карнетик взяли подсадили еще один вот цветочек и все и листочки сейчас сделаем вот так вот прям вот остался вот. остался. А я сейчас вот в желтый этот крем, я добавлю зеленый краситель и все. Где она зеленый? Вот он. Я беру зеленый вот такой. Я сейчас промешаю его. Смотрим какой цвет получится. Такой вот получился. Беру в посадку листик номер семьдесят. Прокажем листочки. Насадка листик. Вот такая вот. цветочка делаем листочки листочков такие вот красивые цвета мыши вот так вот получается так это я убираю я хочу блестками сейчас немножко посыпать ж теперь блестки есть Сейчас сначала ж напишу, что надо ж написать. А то я забуду опять. Пишу. Роза, роза голубым Гору вот так вот написала и сейчас цифру 6. эту цифру я с вами делала где здесь сейчас поставлю 6 вот так вот получается сейчас еще блестки ой извиняюсь я беру вот желтые блестки буду где-то чиночки немножко сейчас посыплю Вот фиолетовые. Я немножко на лепесточке. попробуем. Они темноватые. Ничего. И бабочки все сразу я беру что я выписывала показывала уже такие бабочки ставим на Бабочки. Все, хватит. Салфеткой вытираю стол, потому что мне спрашивали, говорили, почему я стол вытираю салфеткой, а чем мне вытирать? Тряпку возьму, тряпку возьму, скажите, что буду говорить, что, что тряпкой. Салфетка чистая, я вот вытерла и все, и выкинула. Все. Так, я беру вот шарики, обрезаю немножко, потому что она длинная. Вот. Немножко обрезала, чтобы короче было. И здесь вот так поставлю. Нет, вот тут ставить надо. тортик получается. Я вам сейчас покажу поближе. Что у нас вышло. Вот так. Велосипед. Попросили, не сделали. Все. велосипед вот выше такие вот цветочки с такой насадочкой ну ничего вроде но ну, это вот видите да большой цветок получается но ну, мне нравится с шариками такой тортик бока торта шары сделали такой детский Тортик получился. Я думаю, вам понравилось. Не понравился тортик. Вот. Так что вот так. Пробуйте. Кому понравилось. Повторяйте. Ну все. До новых встреч. Пока-пока.